Так, как вы могли заметить, в этой комнате чего-то не хватает. Когда я был здесь первый раз и прилег на кровать, я сразу же понял, что здесь должен быть телевизор. По идее, он должен стоять прямо напротив кровати вместо этого окна. Он должен быть либо на подоконнике, либо на тумбочке. Проход не такой широкий, чтобы ставить здесь тумбу с бытовой техникой. Поэтому я решил выход из этой ситуации. Установить и на проектор. вместо окна. Посмотрим, как он работает. У проектора есть отверстие для закрепления по высоте. Вкручиваю винт-держатель. Таким образом, проектор не свалится вам на голову. И будет прочно держаться на крепежных пластинах. И все это чудо техники обошлось мне в 12 тысяч рублей. Сам проектор обошелся мне в 5900. За 3120 рублей я купил этот экран. И колонки около 3000 рублей. Итого получается у нас домашний кинотеатр. Рекомендую.